Достаточно интересные гость, достаточно легендарный батальон «Айдар», который совместно с волонтерами решили рассказать, что сейчас происходит и на передовой, и в батальоне, потому что произошли некоторые изменения. Ваша подчиненность теперь относится к вооруженным силам Украины, насколько я теперь понимаю. Изменились ли правила, что, какие распорядки внутри батальона теперь? Ну, девочкам, первое, первым слово дадим Хате. Вы наблюдаете и такие срезы делаете периодически в своих поездках, поэтому расскажите. Да, я хочу сказать, я беру, что явилась таким поводом для проведения этой конференции В этот вторник была встреча главы Луганской об администрации. Надя Москаля с личным составом, командованием «Батарейная Айдара». И нас, как людей, которые ну, много знают о батальоне, давно поддерживают батальон регулярно да, ездят, нас попросили, волонтеров тоже попросили поприсутствовать в этой встрече. Конечно, никто не приглашал всех волонтеров Айдара, их огромные, конечно. которые сейчас значит, контролирует Украина, э спокойствие мирного населения на этой территории. Да, значит, поэтому, конечно, значит, очень много как бы, оснований для взаимодействия и взаимопонимания. Патанем выполняет свои задачи, <свык> военные. Это им не мешает да, там иногда помогать мирным людям. изменяет батальону и возит помощь только бойцам Айдара. Ян, расскажите, пожалуйста, как меня, менялся батальон и что происходит сейчас. Здравствуйте всем. Ну да, мы с батальоном буквально не с первой дней, конечно, но где-то с июня месяца, с июня-мая прошлого года, с того момента, когда, когда ушел случайно наш друг общий. И никто из нас, волонтеров, не собирался этого батальона, но ушел друг. Попросил помощи один. Потом попросил помощи для двух своих друзей. Потом я стала не двое, четверо. Потом я стало не четверо, а десятеро. Ну и потом немножечко так... Я за знакомилась со всеми. Естественно, Айдару, да, практически не изменяю. Но он мне тоже. Поэтому меняется все. Меняются люди, меняется руководство. Ну, Айдар остается. То есть Айдар у нас как был, есть, будет. Некоторые говорят, что там не Айдар, там не Айдар. Для нас, для волонтеров, э, смена руководства. Э, стали они в Сеуле были добровольческим батальоном. На нас это не влияет. То есть для нас везде, где не стоит Айдар, там, там есть мы мы там будем. То есть на данный момент как бы, э, часто возникают вопросы у ребят. Вы понимаете, что мы возим не только помощь, э, туда, медикаменты, помощь. Мы еще оказываем в том числе и -то, какую-то моральную поддержку ребятам. И стали часто действительно задаваться вопросы по поводу нашего Харькова. Вы понимаете все, что в Харькове происходить начало последняя время. Если раньше было она то сейчас с каждым днем ну, все неспокойно и неспокойно. Поэтому как бы... Харьковчан тянет домой. Да. Дело в том, что мы с своей группой стоим в одном и том же месте, с собираем помощь. И люди знают, что там собирается помощь для этого. И туда стали приходить харьковчане, которые с нами с первых дней нам носят помощь, или которые новенькие подходят. И не спрашивают. Все, ну, просят помощи. И некоторые, даже очень много мужчин подходят к вам с просьбой, с вопросами, как попасть в батарею. То есть на эти вопросы мы тоже хотели бы найти ответы. То есть мы бы все-таки ждали, что батарею дар, немножечко станет шире и сможет оплатить все-таки большую территорию по своей работе. Вплоть до того, что мы бы хотели, наверное, видеть базу Айдара в нашем городе. Для своего спокойствия. В том-то, Катя уже сказала, что очень много харьковчан действительно в батальоне, у которых здесь семьи, у которых здесь дети. И вы поймите, что они не могут себя чувствовать спокойно на передовой, зная, что там то же самое у нас происходит и в нашем городе. Поэтому сейчас мы как бы хотели бы обратиться и к руководству нашего города, и может быть к общественности, чтобы все-таки люди поняли, что нам нужны здесь такие люди, которые прошли войну, которые знают уже о бомбе, с терроризмом и с такими вещами, которые бы стали все-таки на нашу защиту тоже. до того, что присоединились бы к помощи тем батальонам, которые уже занимаются обороной города Фарк. Спасибо, Яна. Теперь очередь. Да. А? Яна, яна, яна. Ген, да, Ген, Ген, пожалуйста, вы, как харьковчанин, расскажите, как вы себя чувствуете на передовой, понимая, что дома происходят взрывы. Ну что дома на диване лежат лучше, не будь. Енгер, может поподробнее теперь, что изменилось со времен, когда батальон был добровольческим и сейчас переподчинили его вооруженным силам Украины? Ну, вы знаете, в прошлом летом работали рожевые годы, прошлое лето есть выбрать, когда-то отходили в Уганску. обеспечение боеприпасами и вообще во Я предлагаю вспомнить, какие города выбрали. Я знаю, что счастье ⁇ металлист ⁇ то есть те горячие точки, которые... Я или батальон. Батальон. на передовой? Насколько э, перемирие мирное Получают достойный ответ но опять же все упирается в наличие достойного вооружения и это перемирие но опять же я говорю, но я так понимаю касается только в одностороннем порядке не на выразился очень такое хорошее выражение держит за хвост То есть не дают достойно отдать ответ как бы как бы есть но требуют может высокого подчиняемся как и добровольческие батальоны и волонтеры и передний край где добровольческие батальоны держатся все по большому счету на личной инициативе и соблюдать разумное урание между приказами где-то держать золотую середину да спасибо давайте перейдем к вопросам У меня есть два вопроса. Для начала э, скажите, разумнее вам, будет удобней, э, Какая сейчас атмосфера в самом батальоне? То есть э, вот после изменения, как бы, ну все знают, там был в свое время конфликт. Какая на данный момент текущая атмосфера в батальоне? Какие настроения? Я вам скажу опять же на уровне, ну, скажем так, сержантского рядового состава, то есть. Э, Наверное, разделение произошло на политическом уровне. Но ребята, которые стоят на счастье, вот, которым заливают уши, что ребята, которые на эксах, на половинке наши, они сидят, ничего не делают, вот. соответственно, ну, с нами такие беседы не проводятся, но все прекрасно понимают, что все делают общее дело. И приезжая на счастье, ну, у нас. Хотя ну, как бы, и в соцсетях, и в прессе читаю, что там, одни едут на другие с оружием, там предполагается кровавые разборки, этого нет. Вот, все мы делаем все равно общее дело, и как бы это не преподносилось на политическом уровне. Я понял и еще один вопрос то есть э, вот э, сейчас как бы вот эти взрывы последние произошли все но тем не менее как бы в Харькове все равно пока еще и дай бог чтобы это так и было мир и вот для тех э, харьковчан которые может быть еще не определились или как сказать ну недостоверно своей позиции еще э, просто как свидетель всех вот этих вот Событий там, могли бы что-то рассказать, какую-то может быть историю, вот какая вам вот, запомнилась, какая вот засела в душу, так сказать. Запомнилась, запомнился э, мне отсутствие у людей, э, вернее, уже притуплено, вот, Я возьму в частности случай за счастье. Э, Но ну, это вот по отношению к мирному населению. Мы, был минометный обстрел а мы как раз заехали на склад лицеем, заправиться начинаются минометные обстрелы я наблюдаю следующую картину то есть, ну, когда э, боец зато занимает какую-то позицию или уходит в укрытие это один вопрос, то есть, ну, человек этому готов а когда идет минометный обстрел, обстрел ну, мины ложатся рядом с дорогой на ТЭЦ едет автобус со сменой на встречу едет такси, в автобусе я обратил внимание, даже никто не присел. Мина ложатся, порядка, там, 50-100 там, метров от автобуса, никто не присел. И велосипедист, который ехал на встречу автобуса, у него даже, ну, я так понимаю, не возникла мысли что, там поставить свой велосипед, лечь куда-то в укрытие. То есть у людей атрофировано чувство самосохранения. И мне бы очень не хотелось, чтобы, когда ну, проходила... Такая деградация в моем городе. Да вот первое, и ну, что сама сильно запомнилась. Спасибо. У меня еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на передовой какое взаимодействие с другими подразделениями военными? И недавно в городе Счастье погибло четверо бойцов, трое из которых харьковчане. А, то есть знали ли вы, э, дружите друг с другом? Что нужно сделать? Может местным властям вот, со советы или вот какую-то программу совместно выписать с бойцами? Есть еще один вопрос, 057. Кто с Вы уже говорили о том, что были идеи формирования батальона Айдар, как я это по Хаттерской области. Были ли у вас какие-то обращения к высшему национальному команде, чтобы создать? Вот, допустим, ДУК создал недавно 15-й независимый батальон, который сказал, что будет патрулировать вплоть до границы. Есть ли какие-то такие обращения, идеи Юайдар? Насколько я понимаю, называю батальона? знаю у нас не была почему не да Еще вопрос. Я, я, я после перемирия объяснила, как ездить э, возить в Сагументарку, в Столиву, в а Зеландос, стало проще, сложнее, вы думаете, что поменялось? Ну, немножко проще, конечно. Все равно, если раньше мы приезжали буквально каждую поездку, услышали взрывы, раньше услышали стрельбу, э, разрывы какие-то, летание оградов, не так близко, но попадали несколько раз, поэтому сейчас намного, кстати, стало проще. Но опять же. Не успели, мы, не успели мы приехать, все тихо, не успели мы на 20 километров отъехать. Уже наши друзья, которые, которые мы приезжали, мы говорят, хорошо, что вы уехали, у нас уже стрельба. Поэтому как бы, мы тоже не сильно расслабляемся и перед каждой поездкой бронежилеты дома не забываем. Надеюсь на то, что все таки все будет тихо, но если мы не перестанем, хоть будет там стрельба, хоть не будет. Это из нашего минуты который нашего города, который там с той же Полтавы, говорят, что большие проблемы на кладбассах, так как очень много бывших беркутовцев, которые буквально раздевают. Я на этот вопрос уже отвечаю в течение, я же говорю, я езжу с июня, мая месяца прошлого года. Ни одного конфликта с моей группой, с нашими, не было ни разу. У нас была очень, несколько раз у нас была тяжелая ситуация в дороге. За два дня до Нового года мы попали в сильнейшую булю. Причем, наверное, такую булю, я не помню за всю свою жизнь. У нас микроавтобус носила с дороги просто с моста, ну, на, когда мы выезжали наверх, просто до того, что машина уходила просто влево на перила. Ну, буквально, прямом смысле слова. Мы боялись, что мы просто не проскочим этот участок и нас просто снесут туда, в перила. И когда мы приехали на выпуск Купенска, видимость была просто нулевая, ну буквально нулевая. Там буквально три метра была видимость, и нам мальчики говорят, оставайтесь у нас, у нас вывончик, вы переночуете, не идти дальше, потому что это опасно. Ну так как мы уже были в Купянске и знали, что там через километр гостиница, мы остались в этой гостинице. Сколько я не езжу, нам предлагают даже на постах кофе. Никто у нас ничего никогда не забирал, никогда сам практически не просил. Мы первый выходим с машины, говорят, говорим, мальчики, что, что вам нужно? Кто-то относится сигареты, кто-то чай, кому-то нужны новые версии, переработаться, потому что старые либо порвались, либо уже не сезон. Ни одного конфликта, ни на одном посту, с тем же самым верхом, который стоит у нас на посту, Харьковский пост на выезд Чувуева, никогда никакого конфликта у нас не было. Я считаю, что все конфликты происходят все-таки не от тех, кто стоит на посту, а от вашего поведения. То есть, если вы не выходите с машины и не говорите, да что вы тут стоите, я с войны еду. Но, ну, как это иногда бывает, от ну, того, что и волонтеры некоторые считают, что если они волонтеры, то они тоже должны проезжать чуть ли не без проверок, им должно быть какое-то отношение на постах. Если ты понимаешь, что они выполняют свою работу, ты выполняешь свою ни одного конфликта ни с моей группой, ни с группой моих друзей не было. Я хотела бы еще добавить, что очень часто мы ощущаем такую благодарность ребят, которые стоят на блокпосту. Вот они когда узнают, что мы волонтеры, там едем там в Айдар или там в Дух, и туда там едем, Они ну, как-то говорят спасибо вам за это, ну, какие-то слова хорошие говорят. Тут тоже мы ощущаем. Я, попутно, снова же вопрос. Как поменялись нужды батальона? То есть, что, что сейчас вы возите, что возили? То есть, сравнить хотя бы те потребности? Не могу сказать, что меняются, меняются потребности от сезона. То есть, сначала был летний сезон, одни потребности, потом стал немножко зимний сезон, стали, естественно, другие потребности. Сейчас опять мы выходим на лето. То есть, опять потребности в основном глобальные от сезона. Одно время у нас просили питание, сейчас питание в дальнейшему более менее в порядке. Сейчас надо поменять опять мальчикам зимнее, поменять на летнее, какие-то средства уже тактические, такие вплоть до того, что там перчатки от, тактические или уже очки от солнца. То есть переходим только на такой. В принципе, ничего не меняется. Как возили мы прицелы, так и возим, как возили мы обувь, так и возим, как возили мы бинокли, так и возим. То есть, ну, уже, по крайней мере, уже потребности все равно стало немножко так э, поменьше. Переподчинение батальона не отразилось на обеспечении, да? Э, я думаю, нет. Если, в принципе, вот у нас Айдар жалуется на плохое вооружение, то, думаю, если они все-таки меньше будут обращаться за вооружением в Министерство обороны обратятся к волонтерам, то мы как бы готовы даже помочь им с этим вопросом. Я думаю. Руслан, ну здесь в ТЛУ пребываю, мы не видим, что происходит на передовой. То есть вы можете с собственными глазами видеть, как перемирие влияет на ту сторону. То есть насколько укрепился противник, готовятся ли они к наступлению или нет. То есть это как бы, достаточно актуально сегодня. Опять же, я ну, отвечу на этот вопрос только со своей точки зрения сведения, которые опять же наблюдал, то ну, по большому счету, вы все могли прочесть в интернете. И, ну, участки, на которых и бывали, и ну, делали свою работу, то есть, ну, по большому счету идет концентрация. Концентрация бронетехники, личного состава и ну, со, совсем недалеко от переднего права их обучение. Да, не обучение даже, а боевое слаживое то есть я ну, ничего не скажу, можно говорить за отдельные блокпосты, за отдельные населенные пункты, но в общем, в общем картина, если говорят, что выгод на 90% нет, общая картина такая же, но тенденция, опять же, не для, для кого не секрет, несколько обстрелов с тура было, ребят, на счастье, 92-й бригады, Заявился жили наше расположение, тоже умудрились на хорошей дистанции отправить, Ла, обошлось без двух соток. Вот, то есть, Ну такое прощупывание идет, и ну, стоят и наши уже не ватники, не шахтеры, не трактористы, а достаточно хорошие специалисты. Почерк меняется, и вы да, чувствуете, это? да? Это касается всего и ну, локальных до встречи работы снайперов и работы миномёчек у меня еще один вопрос будет насколько активизировалось движение добровольцев то есть есть ли увеличение или наоборот уменьшение людей которые хотят э, прийти в Айдар не отдел кадров но по э, судя по своим друзьям их э, появилось очень много Ребята, которые служили в ВСУ, которые э, пришли еще со 2 марта в военкоматы, которых отправляли кого войска, кого паранотряс, ну, в различные бригады. Ну, была не дана э, мобилизация первой волны. Ребята оборонялись. Э, и, э, ну, по крайней мере, половина... Демобилизация, которых, то есть. Демобилизовались, ага. да. Половина тех, с которыми мы э, дружим и общаемся... Очень многие обращаются и просят ну, самого Ресловичка, там перед командиром, что, может, есть место в штатке. Ну, хотят к вам Хотят Да, хотят продолжать защищать страну. То есть люди, которые отвоевали определенный да, период да. времени, они хотят вернуться ну, уже Они прекрасно видят ситуацию, но на данном этапе это не закончится. И если не решить это политическим путем, и выдыхать, вот нам все равно придется эту войну очень долго. Инанде у вас какое-то дополнение было? Да, Руслан рассказал да, практически о себе. Буквально месяц назад Дим вернулся из ВСУ. Вот назад с РИЗО. Пришел, когда обработали, когда обработали, сколько ВСУ. По приказу пришел на День, приехал в это, заключил контракт и будет боевать дальше. Еще такой очень наболевший вопрос насчет выплат военным. Соблюдают ли свои обязательства со стороны государства? Что вам сказать? Ну, было сложнее, сейчас проще. документация приводится в порядок, люди становятся на учет, те, кто не стоят. По каждому отдельная ситуация. проводится добровольцами сложнее. Бывшая команда, о скажем так, накосячила немного его неправильно, свое дело в Мы как бы за этим не следили, но мы обещали, что все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Оказалось, не все хорошо. Кто был понастойчивее, то ушами не попал, то сделал все вое. Такие вот, как я, думали, что все будет хорошо и, и зависло. Даже на сегодняшний день еще без зарплат есть такие люди. Насколько легко сейчас снова уже приняты определенные законодательные а, акты по поводу оформления участников бойцов АТО и боевых действий? Ну, не то, что трудно, практически невозможно, я вам так скажу, в нашем батальоне там, добиться, но это не от командования батальона на самом деле зависит. То есть я считаю, что это какие-то высшие силы Государственная не дают подвигать эти вопросы, оформить а, бумаги, ну, я думаю, как бы несложно бумаги оформлены, так как их там подписывают, Киеве, там люди подписывают, не знаю, потому что на Луну надо следовать, как их итог. Ну, Маги оформлены, но э, в батальоне я не знаю ни одного человека, который получил участника боевых действий. В СУ, опять же, за, за, отума, за друзей, которых масса, э, включая офицерский состав, который непосредственно были на передке, никто не получил участника боевых действий. Всем это связано, не знаю, объяснить не могу, но зато среди работников ВДН, Нацгардии, это каждый второй. Угу. Есть еще вопросы? Угу. У меня еще есть вопрос. Вот, за последние полгода очень часто в связи с массовой информацией мелькала в основном не та, что Украины, что были конфликты и проблемы с алкоголем. Есть ли проблемы? С этой почвы, с да. Смотря что у вас подозревание. С алкоголем проблем нет. Отдельные случаи бывают. Потому что вы прекрасно должны понимать, что в любом подразделении всегда найдется либо любитель, либо профессионал можно как-то сладить, то опять же те, кто, подразделения, которые стоят на переднем крае, там это непозволительно. Непозволительно в том плане, что это ты двухсотый, плюс твои товарищи все. И все это прекрасно осознают, и с этим вопросов вообще не возникает. Когда подразделения выводятся или на ротацию, или на боевое слаживание, на перевооружение. Ну, естественно, там ребята позволяют себе расслабиться. Опять же, каждый у него свое здоровье и способности. Ну, кто не поймал, тот не вот, тихонечко отдохнул, закусил ее в спать, это один вопрос. А другое ⁇ это фестиваль. Это было, редко, но было. Как у вас на Яма. Достаточно сложно о самих себе рассказывать, да, есть специалист, который э, сможет э, дать экспертное заключение по поводу алкоголя. Вы Нет, можете, да, здесь оставаться, просто, да, и рассказать. Да. Ну, я психолог, вот последний месяц работала как раз с батальоном Майдар. И mm -hmm. по поводу алкоголизации в Майдаре я хочу сказать, что по сравнению с другими подразделениями ВСУ, где я работала, она просто исчезающая мала. Я видела, когда очень жестко ругала командование какого-то применившегося в этом плане бойца, вплоть до того, что он просил, умолял оставить его в составе батальона, потому что у него уже отобрали оружие и уже как бы его просто выгоняли. И в основном, в основном алкоголизации нет, особенно на передовой, ближе, там вообще совершенно замечательные ребята. Вы знаете, вот одно из подразделений, с которым я работала, хочу похвалить. Мало того, что они абсолютно не пьют, так еще и у них очень чисто, очень чисто, аккуратно. Пол ребята моют каждый день, это при том, что их позиция, на которой они стоят, оно находится 200 метров до Сепаров, и э, у них, э, в общем-то, какие-то огневые столкновения ну, практически каждый день. Вот, очень такая дисциплина в этом плане выдали в добровольческих батальонах выше, чем в обычных батальонах. А с чем это а, Я это с тем, что по перше. Я это связано с тем, что, во-первых, добровольческий батальон это батальон, из которого можно легко уволить и убрать. И просто люди, которые больны алкоголизмом, просто ну, увольняют оттуда, убирают. Вот. Ну и вообще на самом деле Айдар из тех подразделений, с которыми я работала, они наиболее боевые. То есть больше всего боев прошло. Я не скажу, что совершенно сказочное ребят состояние что очень много потерь, очень много боев. Но именно это повышает их ответственность. И, как, ну, видимо, те, кто а, бьет, они уже, в общем-то... А можно еще что-то связать с тем, что ну, те, кто, кто проводит патальон, приходит, они святомо туда приходят? А те, кто там да. стране Силы Украины, они все-таки, я не буду в 50% говорить, но примусовых по повестке. По это тоже играет свою роль. Это тоже во играет свою роль. И они именно хотят, именно с желанием защищать родину. Да. Да? Представьтесь, пожалуйста. Елена... Елена Григорьева, психолог. Спасибо. Бойцы могут подтвердить, да. что Вы сказали? Было. Правда. Занятия проводились, занятия, беседы проводились. Неоднократно, но и само общение Есть Еще уточнение. Вы говорили как бы, о том, что есть передвижение, есть концентрация техники по количеству. Есть ли тенденция к увеличению, или же это одни и те же, или же все-таки где-то проходят, где-то стягивают, что-то. Я вам не могу э, таких данных э, дать по той простой причине, что я даже не офицер. И не, не просто Просто так, на ваш да, взгляд. Не, не, я не располагаю такими данными. У нас просто есть представители ОБСЕ, которые могут зафиксировать ваши слова. Они не вмешиваются, а только собирают данные. Будем надеяться, что они фиксируют. фиксируют. Если нет больше уточнений, я задам единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько... Как Вы могли бы охарактеризовать боевой дух сейчас? Перемирие просто накладывает свои отпечатки. За время перемирия что-то поменялось с у ребят с желанием воевать и защищать Родину? Я вам раз на моей памяти это уже 4-е годы о перемирии. Мы не верим в то, что ничего хорошего не будет происходить. Я думаю, что они продолжат свою политику, свою западную деятельность. Мы ездят Мы ждем. Вы готовы? Нет, не готовы. Sure. Yeah, sure. Честно говоря, я слышала, не только вы, а и другие бойцы стараются, если не, ну, им достаточно продуктов, отдавать местным, которые испытывают в этом необходимость. Поэтому спасибо вам большое. Если нет больше вопросов, мы отпустим наших бойцов, для того, чтобы они пообщались с родными и близкими. Когда пол Кайдара А? Когда пол Кайдара Когда пол Кайдара? Когда будет волк, мы, мы, мы хотим, чтобы был полк и бригада чистая.